Примерно 18 месяцев назад я вложился в один криптопроект около 300 долларов. На сегодняшний день, сегодня у нас 19 февраля 2019 года, эти 300 долларов мне принесли почти 15 тысяч долларов. Так что если вам интересна эта тема, оставайтесь до конца, досмотрите это видео, оно будет не длинным, но я надеюсь, что она будет полезным и интересным для вас почему узнаете дальше поехали так что это за проект сейчас мы находимся на всем известном сайте coin market cup кто интересуется инвестициями в интернете и криптовалюты все прекрасно знают этот сайт я веду символы этого проекта и вы поймете о чем я говорю потому что проект уже давно в сети это платин коин смотрите на сегодняшний день его себестоимость 20 долларов 3 центов как раз сейчас биток пошел в гору они также идут за ним что из себя представляет этот проект я сейчас объясню вкратце не буду долго задерживать вас потому что саму суть вам скажу а дальше вы уже решите сами что можно сказать, что где они размещаются, эта монета размещается на этих биржах, в данный момент ее купить или продать нету возможности, потому что они обновляют весь блокчейн, но уже быстренько они все это сделают. Если кому будет интересно, я ссылочку оставлю внизу под видео, также оставлю все свои контакты, Пишите мне, и я вас добавлю в чат, где проходят вебинары по этому проекту. Вы там все подробно узнаете, что и к чему. Давайте перейдем на их сайт. Вот это их сайт. Как я и говорил, 18 месяцев назад они запустили проект Platincoin. У них есть партнерская программа и тому подобное сначала я развивал это все потом как бы перешел к другим делам но э, я проинвестировав туда 300 долларов на сегодняшний день у меня есть кроме партнерских начислений да мне есть 751 монетка в ожидании плюс доступно 28 на вывод э, почему в ожидании, почему доступно, сейчас, еще раз повторюсь, блокчейн обновляется. Как только обновится, я могу их вывести и продать. Но я этого делать не буду, потому что, еще раз повторюсь, проект только на стадии развития. У них есть свои продукты, у них есть э, свой даже криптокошелек э, мобильный с своими наворотами. У них есть большая структура людей. Они сейчас ездят по миру и предлагают, афишируют свои продукты и услуги. Ну, словом, сильно я не буду вдаваться в эту тему, потому что очень долго придется все рассказывать. Но кому будет интересно, я еще раз говорю, добавлю в чат. Сходите на пару вебинаров, вы все поймете. Давайте я покажу свои транзакции. Вот смотрите, в 2017 году я купил пакеты. Они стоили центы. Одна монетка стоила центы. Сейчас она стоит больше 20 долларов. Что еще могу сказать, что у них есть подготовлены все продукты, которые они сейчас будут запускать в скором времени. У них будет Maya Event в Праге. Давайте так, кто основатель этого проекта, вкратце. Основатель этого проекта Алекс Райнхарт, он уже провел 18 digital проектов, серийный предприниматель, визионер, короче спикеры, коуч и тому подобное, это человек на виду, о нем пишут разные издания. Человек, как говорится, он сам проводит эти вебинары, рассказывает, что сделано, что не сделано, к чему идет проект, как это все будет развиваться и тому подобное. Я впервые с таким проектом имею дело, который выполняет свой родмап. То есть, что у него запланировано, то они и делают. Еще пару слайдиков вам покажу, что к чему. Вот такой интересный слайд. Смотрите, когда биткоин эфир падал, платинкоин стоял на месте, потом он понемножку начинал расти. То есть они все делают для того, чтобы монету довести до большой цены. И сейчас они в конко маркет капе на 170 сейчас скажу на 187 месте у них цель подняться чем выше потому что посещаемость этого сайта очень большая и чем они будут выше, тем они будут больше на виду, то есть будут вливы больше давайте еще один слайдик покажу вам одно из фишек у них есть свои э -э платин минтеры это не майнинг это как мастер нода то есть вы покупаете пакеты и вам каждый день этот пакет приносит монетка монетку которую сразу, которую сразу вы можете выводить к себе на кошелек у них есть свой кошелек и мобильный и десктопные, и можете выводить на биржу и продавать эти монеты но я еще раз говорю я их продавать сам лично не буду буду ждать пока монета не вырастет минимум до 100 долларов так что вот эти есть пакеты, ä, разные по суммам, но они по-разному по и приносят ä, монетки. Также у них есть свой PLC-Box. Это такая фишка. Ä, сейчас она идет бесплатно, если вы покупаете пакет самый дорогой за 10 тысяч почти евро, вам дается в подарок этот PLC. То есть вы загоняете туда все монетки и... 10% в год вы получаете с той суммы, которая лежит в этом PLC-боксе. Вот у них сейчас происходит акция, когда вы покупаете, смотря какой вы покупаете пакет, да, Минтер, и вам начисляют бонус. Если вы берете, например, 5 за тысячу или 1 за 5000 вам дается еще 7 по 107 минтеров плюс PLC бокс в подарок. 18 мая в этом году у них будет в Праге презентация всех готовых продуктов. Там же вы получите билет на этот event, и там же они вам вручат PLC бокс, если вы зайдете на эти пакеты. Если вы не захотите ехать, можно договориться, что вам пришлют по почте этот PLC-бокс. Так что, друзья, на этом я, наверное, закончу все-таки это видео, потому что оно опять затянется. Если кого заинтересовало, я показал проект, в, котором, в который я инвестировал с самого начала и который мне принес 50 иксов. То есть мои средства увеличились в 50 раз. Я лично доволен. Я эти монеты буду держать. Пускай они будут у меня. И буду ждать просто. Это моя пассивная инвестиция. Как и говорится, вот купил, особенно в крипте, да, купил актив 3 года. Сиди себе и жди. И увидишь. Ну, конечно, не гавнокого не какой-то покупать извиняюсь за заражение, а толковую вещь, за которой есть продукт и серьезные люди так что друзья спасибо вам всем за внимание буду очень сильно благодарен если вы будете писать комментарии внизу видео делиться своим мнением ссылочки вы все найдете под видео подписывайтесь на мой канал я в дальнейшем будущем не часто, но редко, но метко буду выкладывать толковые видео по разным темам, куда я сам инвестирую, где я зарабатываю хорошие деньги и тому подобное. Также, если вы поделитесь в своих соцсетях видео, тоже большое вам спасибо. А всем остальным, которым не было, может интересно это видео, я желаю крепкого здоровья. Удачи вам во всем. Главное, чтобы всегда у вас были деньги и хорошее настроение. Всем пока и до новых встреч. С вами был Владимир.